Привет, я Паша из Декатлон Поехали! Разберем на примере вот мы придумали классную концепцию кроссовок. Мы провели все необходимые тесты и решили запустить их в массовое производство, чтобы еще больше людей смогли начать заниматься бегом. Как вы уже знаете, Decathlon – компания полного цикла. Мы сами производим и продаем наши собственные товары. У нас есть отдел производства во Франции, однако фабрики не принадлежат нам напрямую. Мы связываемся с одной из чтобы выбрать наилучшую цену. У нас есть фабрики в Польше, Китае, Бангладеше, Тунисе. У каждой из этих фабрик есть своя цена. Например, фабрика сказала, что производство этих кроссовок будет стоить, н рублей и если нас не устроит цена мы просто можем выбрать другую у нас есть сотрудники которые стараются найти фабрику с наилучшими условиями максимально снизить стоимость на единицу продукции не теряя при этом в качестве также мы стараемся оптимизировать цены на производство с помощью модификации товара например мы поняли что людям не нужны 5 карманов и можем оставить из них только три. После производства нам нужно доставить товар в Россию и по магазинам. Так как мы компания полного цикла, мы не используем услуги сторонних перевозчиков. И это позволяет нам сэкономить еще на одной наценке на товар. А иногда лучшим вариантом является локальное производство. Иначе говоря, мы производим данные товары в России или странах СНГ. Так мы увеличиваем скорость доставки. Вы заметили, что товары наших спортивных брендов, таких как Кешуа или Календжи, невозможно найти в других спортивных магазинах? Это связано с тем, что мы сами производим и реализуем наши спортивные товары. Это помогает нам избежать наценку ритейлеров. А теперь чуть подробнее об НДС. НДС это налог на добавленную стоимость. Грубо говоря, если производство товара обошлось мне в 5 рублей, а я продаю его за 10 рублей, то эти 20 процентов я плачу только с тех 5 рублей, которые я добавил сверху. Примерно рубль с небольшим. Но, как правило, этот рубль будет уже включен в стоимость. Поэтому я продаю свой товар уже за 11 рублей, чтобы отбить налог. При этом перекупщик хочет перепродать этот товар уже за 21 рубль. Ему придется заплатить 20 процентов от 10 рублей. Это будет 2 рубля. И эти 2 рубля он тоже добавляет в конечную стоимость стоимость окончательная цена от перекупщика 23 рубля за товар ритейлер в свою очередь добавляет еще 20 рублей сверху и вместе с этим налогом стоимость будет 47 рублей мы же сами производим и продаем наши собственные товары это помогает нам избежать перепродажи а значит дополнительной наценки таким образом если производство этих кроссовок обошлось нам в 5 рублей мы добавляем стоимость перевозки это еще 5 рублей и небольшую наценку 10 рублей. Итоговой стоимостью товара будет 20 рублей вместо 47. Таким образом, мы сокращаем количество наценок. Мы все нацелены на то, чтобы дать как можно более справедливую цену для каждого из вас.